Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, забираем ежедневные наши награды Теперь, теперь, открыть колоду ну посмотрим Ага, Кирби Нам выпадает здесь Кирби Замечательно, так, дальше что у нас? Пройти серию испытаний Ну давай начнем с нее Давай начнем с нее, тем более тут уже практически концовка у нас идет. Так, армагон возьму и, пожалуй, возьму сюда Шредера с Ванькой. Вот это будет оптимально. Вот это будет оптимально. Ну что, хрюкала мяукало. Мало-мало получил у нас Очень мало. Так, шипы я пока применять не буду, он того не стоит. А по-тихому разобрать, я думаю, получится. Так, минус маузер. Ванька, давай косте там. Мало... На отмаш. Просто взял и на отмаж свалил его с сумка. Ну что, здесь у нас лучше. Давай применим. ли делать. М -м -м, а двое отдыхают, а трое еще стоят на ногах. Ну, уже один. И то недолго. Всё. Все. Серию испытаний прошли. И, соответственно, продвигаемся дальше. сейчас нам надо будет прокачивать кого? Конечно же, Рафаэля. Блин, у очень мало. Так, 6 геймпадов, да, нам нужно. Раз. Два. 3. Так, и пошли у нас джойстики Так, четыре Ну, два еще, давай два Не идет почему-то Пять И последний Ну давай ты уже не ломайся Последний давай мне геймпад и все Не, ни в какую я что-то в шоке. Да вы серьезно? Да какой джойстик, блин, а? Может, хватит уже меня джойстиком своим кормить-то? Это что за подстава-то? Я не пойму. Где геймпад? Я в ахере, если честно. Это что сейчас такое было? Не найти последний геймпад. Я... У меня нет слов. Просто нет слов, а не эмоции. Поднять уровень персонажа это уже будет после того, как я пробегусь на турнирной арене. Так, у нас здесь откаты. Друзья, я, пожалуй, быстренько пробегусь по ним. Сам понимаешь. Телепортики нам нужны. Да, не так уж много мы их тут получим, но тем не менее. Ты же видел, сколько мы сейчас потратили. За один только фарм нам приходится выкидывать. Два телепорта, два А у меня они, из меня не вечные Так что Любая, как говорится, помощь в этом деле Будет очень даже кстати Тем более Ну да Тем более такой бравой командой М -м, Понизили тут защиту Нифига себе в... Вот сейчас кто бомбил Сейчас кто-то бомбил И не смог его пробить, маузера что-то удивительно как-то. Давай, у нас уже третий эпизод. И потом последний будет четвертый. А почему они выбрали боссами таких вот персонажей, как э, Железноголовый, Змейковьюн? Да? Вот мне, например, непонятно. Почему именно их сделали такими? Могли бы взять кого-нибудь другого. Вполне. Блин, самый бесявый, что у меня, ребятки, что то флешка не определяется. так ну что последний поединок так вчера э, записывал новую серию новую и первую серию по одни из нас ремейк ну что скажу ребята так как там хреновая оптимизация с этими шейдерами пришлось поначалу играть на минимальных ну как минимальных на средних настройках, но, опять же, без оптимизации ландшафта. То есть, детализация самого города у меня паршивая там была. Но это только в первой серии. Во второй серии, я думаю, что будет лучше, потому что я скачал там кое-какие патчи. Поэтому, ребят, не обращайте внимания на небольшую такую расплывчатость именно окружающей среды в игре. Это именно про первую серию. Вот. Ресурсов все равно жрет очень много. Игруха. Несмотря даже на там, замену некоторых файлов На исправление багов Очень требовательно Поэтому я даже не знаю На, на среднее будем играть Так ну что Турнирная Турнирная арена у нас начинается Так лиг мастеров одна звезда Я правда не посмотрел какое там место у нас Но я зато знаю точно Что нам надо здесь Ну может так сказать Буститься что ли кстати, что у нас за день недели сегодня? Дай-ка я гляну по мобиле. Оу, ребята, сегодня у нас, оказывается, пятница. То есть у нас еще два дня впереди. В моем случае у меня только лишь один день, потому что сегодня у меня второй выходной, завтра будет крайний. Потом начнутся опять рабочие дни. Но я думаю, за это время мы успеем зайти в Лигу Мастеров. Естественно, топчик и там уже остаться до последнего Наверное, так у нас и получится Сейчас очень э, мало видосов, друзья мои На в моем вот этом первом канале выпускается Потому что очень плотненько сижу на Хогварт Легаси Если кто не в курсе И сейчас еще к тому же присоединились э, игруха Одни из нас там еще в планах Три или четыре игры Снять Но пока, думаю, не будем, ребята Потому что и так завал по полной программе По три часа на игру у меня уходит Это минимум Минимум Из учета того, что очень много там Вырезается левака всякого и там подобное и По три часа это, прикинь, две игрухи Плюс Плюс к этому у меня идут еще Там, не забывай, от она тоже у меня Наживет довольно приличное количество времени Как бы 7-6 часов За день Ну это дофига, ребят Плюс, не забывай, еще здесь Надо что-то Периодически доснимать Хотя бы одну-две игры Так что я надеюсь Все меня поймут Вот Бывает так, что я видос снимаю сегодня, да, например А выкладываю его только завтра Или даже послезавтра Связано с тем, что ребята очень долго рендерятся. Это раз. И выкладывается почему-то в YouTube тоже долго. Там по 6-8 часов идет рендеринг, я не знаю с чем. Опять же это связано, но такие вот дела. И, кстати, сейчас мы перейдем уже в Лигу Мастеров две звезды. Что очень приятно меня порадует. Так, 17.23, а, отлично. Так, Майки Рафаэль плюс... Давай-ка, наверное, вот этого Рафаэля возьмем. Да иди ты. Ну, вот такой команды. Хотя это, как по мне, это, ребята, супер-убер команда для этого уровня. Ну что, Рафаэль, давай, бомби, черепундили. Так, наверное, вот этого хмыря вальну. Надо было, наверное, все-таки вешать уклонение. Ладно, фиксим, я думаю, и так справимся. И добивка, скорее всего. Да? Опять, опять этот кабан выжил Слушай, он меня уже начинает доставать, если честно С какого перепуга этот охламот Все время выживает, а Ну, а вот и Лига Мастеров Так, ранг у нас 92-й, 92-й, естественно Берем Бакстера И берем Зека, но здесь, видишь Блин а, Здесь как-то уже Не до шуток, здесь Да, Микеланджело, конечно же Куда тут без него ты? Куда без этого майки ты денешься? На высоких уровнях только его и берут в отряды. Ну, да я надеюсь, что супер Шреддер сейчас не подведет. И нахлобучит ему по ушам. Так оно и получилось. Плюс карайка с Кунаями. Плюс змея карай. И по итогу добивка. Mm -mm. Хорошо, что Шредер впрекся. За, как, как говорится, за этого? Закрыться Брэдфорда, и все у нас вышло. 80е место. Вот оно как. Ну, мне кажется, что 17-24 я заслужил. Вам не кажется? Они дают мне опять же 17-23. Нет, это как-то плохо. Бакстер Стокман плюс Зек. Раз, два, три. В общем, вот эти вот два парня должны сейчас... Разобр... А, разобраться с врагами У нас Поехали Че-то как-то Постепенка Только на двух упала, да? А если мы сделаем еще вот так И вот так Да ладно Да ну, да иди ты в пень Ну что ты а, у них же точно, ребят, -мо, у них же блокировка висела. На отхил. Слушай, ну так тогда все четенько. Все четко как в аптеке. Все у нас сработало. Блин, а я запаниковал. Думал, сейчас начнется разбор полетов, но, как видишь, обошлось. 68 место. Что мы тут? 17, 24 есть. Берем, короче, Макмана плюс Кожеголова вдвоем. У нас, знаешь, что проблема? В откатах. Ну, ладно, допустим, я посмотрю рекламу. Это плюс 10, да? И за ежедневные задания. Там еще плюс 5. Это 15. Патологически это 7 поединков. Маловато будет, да, ведь... 7 поединков, даже если по десятке Это 70 ступеней Мы пролетаем Но мы в Лигу Мастеров однозначно попадем Это понятно Но хотелось бы как бы укрепиться Ранг 50 Как минимум взять Но видимо не получится Так Кренка, значит пойдет вместе С Ну со слэшем тогда Че Раз, два, три Первым, соответственно, ходит крэнк. Слэш, надеюсь, на добивки. Ну и, в принципе, все должно получиться. Ага. Здесь кабаны от Кренга просто падают на изи. Даже не выпендриваются. Понимаешь? Даже не выпендриваются. И кабаны, и носороги. Просто только шорох 46 позиция Ну что, я возьму, наверное Мне бы, конечно, 17-24 Выгоднее братья, но Я с ними тут спорить не собираюсь Так, Рахзар. Раз, два Ну, морозильная кошка И эти у нас идут как Для веса Попробуем мочкануть, глянем сейчас сколько по урону получится. Ну, в принципе, неплохо. А вот мне кажется, если бы у нас на маузерах была бы прокачана до седьмой ступени последняя ульта, то это стопроцентно он бы один бы мог выносить абсолютно всех на любом практически уровне. Но это, опять же, мои догадки, ребят. Точно вам сказать не могу, потому что не прокачан он у меня. 34 четвертое место. 17, 24. Есть такое дело. Опять откат на маузеров. Блин, откат на маузеров и... Ну, придется тогда брать два отката. Придется брать два отката, потому что... Ну, они не справятся. А если мы не добьем, потом нам тут... Так, смотри, кто. У него тоже маузер плюс Леонардо, который может захилять. Ну, как бы мне не выгодно так воевать. Так, смотри, Лево отдуплился. Причем с одной плюхи. Ну, а Усаги просто добить надо. Что у нас под катом? Давай посмотрим. Там должно быть их маловато, по-моему. Да, две штуки всего лишь осталось. Ну что ж, будем до последнего. Как говорится, бомбить до Талова. Давай, 17.24, не ломайся уже. Ну, где 17-24? Йок-макарек, ну... С... Вот. И забираем опять же. Ну, давай с Армагоном фиксим. Маузер плюс Армагон. Это ядерная бомба. В режиме поединков. Давай, Маузер, влупляй. Свою суператаку. И ракетами добиваем. Все. Проще парень на репаем. Ну и, соответственно... Где у меня колпачок от флешки? А? Куда его? Вот он. Вот он. Фух. Нашелся, родной. Ну что, позиция какая там? Десятая. То есть, получается, нам один поединок нужно сделать? Так, давай тогда здесь. а, -а, -а у нас же... Ё-моё. Тогда, ребята... Отбой по заданиям Потому что я уже, оказывается, откаты здесь потратил Ну что, иду в магазин Куда ты идешь, ёк -мак, мак Ребят, иду в магазин смотреть рекламные, короче, вот эти откаты Так, ну что, друзья мои Короче, вот эту вот последнюю я не могу посмотреть Уже тут полчаса Колдую шаманю Ничего не выходит Придется тогда пропустить В данный момент 8 откатов 8 так, ну что, погнали В Лигу Мастеров три звезды мы однозначно попадем Может быть даже и усилимся, укрепимся Так, берем Маузеров, беру Армагона Раз, два, три Тут уже не принципиально Начало, конец Главное пройти, взять 50 ранг на Лиге Мастеров три звезды И этого мне достаточно будет в следующей серии просто забираемся в топчик, а следующая серия, скорее всего, будет завтра. Ну и все. И дело, как говорится, будет сделано. Замечательно. В принципе, вот последние, ребята, серии, так я не знаю, 500-600 у нас идет чисто фарм платиновых осколков. Ни больше, ни меньше. Только лишь платиновые осколки. Как бы на этом... Вся игра и заключается сейчас. Раз, два, три. Фарм, фарм, фарм, еще раз, фарм. А вот по растениям против зомби-герои, да, ребят, конечно, обидно, что у нас это был последний 60-й, как говорится, сезон. И он закончился. То есть теперь обновления не будет. Как я понимаю. И. Но, тем не менее, мне хотелось, конечно, ребят, там все карты получить. И если не ухудшится ничего. А, как если не хочется? А как мы будем, извините меня, открывать новые колоды-то? У нас же не будет бустер-паков и тому подобное. Как получать? Никак. Единственный вариант, единственный, это накапливать кристаллы за ежедневки. И покупать паки. Но ну, это один... Ну, как один? Это тысячу кристаллов накопить, чтобы купить один из паков. Ты представляешь, какая это канитель? Это сколько по времени уйдет Да Но пока все Пока, ребята, там можно будет Драться, пока там находятся соперники В принципе, игра играбельна Так что забрасывать ее, я думаю, пока не стоит Но что-то мне подсказывает Идет такое дело Как помнишь в свое время Angry Birds Epic? Как она зачахла в свое время Вначале одно, потом второе, потом одно перестало работать Третье, четвертое и по итогу все Приплыли, потом она вообще, по-моему, исчезла С магазинов Она у меня есть, она, ребята, есть, но в нее играть невозможно Потому что она почему-то у меня только на мобиле сохранилась, когда еще в свое время играл но там такое расширение экрана, там не видно вот этих менюшек. Там все как-то уползло, расплылось. Я думаю, что даже не стоит заморачиваться. Хотя кто-то говорил, что вроде как выкупила какая-то компания. Я не знаю, у Кто это вообще может купить? Как это вообще можно реализовать? Но было бы неплохо, если бы кто-то ее купил бы и продолжил бы на ней, например, дальше как-то делать контент. Именно какая-нибудь компания. Левая, да? Конечно, было бы круто, потому что... Много людей в эту игру играло Так, ну что, давай У нас все, ребят, у нас кончились откаты К сожалению Блин, беда какая-то прям бедовая Ну, ничего с этим не поделаешь В общем, у нас ранг 58 в Лиге Мастеров И я сейчас единственное, что сделаю Это подниму уровень А смогу ли смогу. Все, друзья, 90 уровень получает у нас Рафаэль. Здесь мы добираем. Что ты опять? А? Нет соединения, подключения к сети. Так, и здесь забираем. И все, друзья, на этом пока все. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.